Ну что, кто о о наверное Первая рыбешка а -а -а. <смех> а -а -а. Итак, привет ребятушки Сегодня мы вырвались с Андрюхой на охоту По***ем По ебану по РСШУ Не знаю, что будет, но постреляем чуть-чуть, это точно На веске на раз у вас много сетей, да, стоят? Не, однако. А если не лошадь, да. мы их затонь уже. Сетей. А что, мелкая, крупная? 32. А что да, угу. 300, 300, 300, наверное Первая рубежка. На инисей там, мужики вообще ловят там, пиздец. Ну я на нищей пароход перегонял Ну это они, наверное, здесь по. По этим речкам боковым. Ну, ну. Бахти. Не были там? Нет. Ну ч, ребятки. Два местных аборигена проверили обе сеть. Короче, сороковку, да, да. И, короче, поймали всего одного судачка. Сами видим. За пол месяца, говорит. Мне с трудом двери, что за пол месяца. Скорее всего, вот они так как незнакомым людям сказали, что одна сеть. Я думаю, из-за ну, одной да. сети никто не ходил. И, боже, он копку живет. Да, накопят до хуя. Вот такие дела, с не расчехляли, и нам надо вон туда, там он, короче, ребятки, сосняк на той стороне, Сюда и пойдем. Решили зарядиться, ребятишки. Тут, ребятки, тропинка зайчи. На Еще трофинг. одну. Да. Вот. Короче, так просто их не видно. Петли ставить тоже далековато ходить. Вот иду, нашел целую дорожку заячью. Да, Вон там и здесь. Да. Ох, Ух, какой-то пьяный. Вот. Ну что, ребятишки, видели мы следы заячимые?